Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, уважаемые члены Совета. Сегодня мы остановимся на приоритетных направлениях развития спортивной сферы, и в том числе на связанных с ними вопросах укрепления здоровья, на, здоровья нации, воспитания молодых людей подросткового поколения, подрастающего поколения. Сразу отмечу, что новые экономические возможности, равно как и целенаправленная работа ведомств и регионов, привели здесь к некоторым, хочу это сказать очень осторожно, к некоторым, но все таки позитивным тенденциям и переменам. Так постепенно укрепляется спортивная инфраструктура. За последние пять лет возведено более 23 тысяч спортивных сооружений, и сейчас их численность по стране превысила 220 тысяч. Только за два предыдущих года в бассейнов, спортивных залов, стадионов стало больше на 6 тысяч. Напомню, что в соответствии с федеральной целевой программой на период до 2015 года запланировано построить тысячи физкуль физкультурно-оздоровительных комплексов. И в этом году в 36 регионах России приступили к возведению 74 подобных объектов. Однако уже сейчас, на начальном этапе, заметна тенденция к отставанию. Да, и в самих регионах темпы строительства значительно отличаются друг от друга. И, как показывает анализ, дело не только в бюджетных возможностях, но и в самом желании территории эти задачи активно решать. В их стремлении задействовать собственные силы и собственный потенциал. Напомню также, что сегодня в стране более 17 миллионов человек регулярно занимаются спортом, поддерживая свою физическую форму, что на три с лишним миллиона больше, чем три года назад. Если мы так за каждый год по миллиону будем, будем прирастать, то ситуация может тогда кардинально поменяться. Пока, повторяю, это только тенденция. Их всего, занимающихся спортом в нашей стране, Чуть больше 12% населения. Вот мы недавно с Мутко были, Святой Леонидович, в Сочи, там он показывал новые поля. Я обратил внимание на то, что даже футболом у нас занимается меньше 1% населения. Хотя в европейских странах это 10%. Ведь массовый вид спорта самый простой, казалось бы. Убежден, формирование здорового образа жизни и интереса к спорту должны воспитываться уже с детства. И мы обязаны изменить подходы к физическому воспитанию в учреждениях образования прежде всего. Занятия физкультуры в школах и сугубо формальных должны повсеместно стать не только систематическими, но и превратиться в увлекательные для детей, безусловно полезные для их здоровья занятия. Рассчитываю, что уже к осени к началу нового учебного года согласованные между ведомствами решения будут приняты по этому вопросу. Кроме того, развитию, к развитию массового спорта и укреплению его инфраструктуры следует активнее привлекать отечественный бизнес. Это особенно касается детского и юношеского спорта, а также создания спортивной инфраструктуры для инвалидов. Здесь мог бы упомянуть только одну из программ «Газпром детям», но я знаю, что и другие компании, Работает в этом направлении. Нужно всячески поддерживать эту активность. Уважаемые члены Совета, нетрудно заметить, что в последние годы в России произошло заметное возрождение интереса к спорту. И сами наши спортсмены на двадцатых зимних Олимпийских играх в Турине показали хорошие результаты. Надеюсь, что это только начало больших и новых побед. Спортивные победы России – это не просто международный престиж страны. Они служат важным ценностным ориентиром для российской молодежи. Уже с юных лет прибывают стремления к спорту, воспитывают у молодых людей лидерские качества. Подчеркну, развитие спорта, спорта высоких достижений, остается одним из важнейших приоритетов всей спортивной стратегии. И сегодня крайне важно укрепить законодательную базу профессионального спорта, обеспечить полноценные материальные и правовые гарантии для самих спортсменов. И тренеров, конечно. В связи с обсуждаемой сейчас новой редакцией Федерального закона о физической культуре и спорте отмечу следующее: прежде всего, нужно обратить внимание на изъятие и из законодательство понятия профессиональный спорт. Я знаю, что здесь разные точки зрения существуют на эту проблему. И, конечно, здесь нужны выверенные, ясные. Приемлемые формулировки. Но они не должны вызывать непонимания ни, ни в самом профессиональном спорте, ни в обществе в целом. Они должны создавать гарантии для спортсменов и тренеров. Это ведь другого закона у нас нет. Фундаментального по этим вопросам не будет. Поэтому об этом нужно подумать вот, вот сейчас. Во-вторых... Нужно, конечно, регламентировать взаимоотношения между федерациями и правительственными структурами. Но прошу вас при этом не забывать, что федерация ⁇ это все-таки общественные организации. И здесь излишнее администрирование тоже может пойти во вред развитию спорта. Закон призван четко оговорить их отношения с государством а также задать правовые рамки взаимоотношений спортивных обществ и федерации с их членами, назвать базовые гарантии для спортсменов и тренеров. Похожие принципы касаются и Национального олимпийского комитета, паралимпийского, сурда олимпийского комитетов. Чудетельность государства, без сомнения, поддерживает, и нужно ликвидировать правовую неопределенность в вопросах их статуса и финансирования. Я знаю позицию правительства по этим вопросам, министерство финансов. Очень часто слышу ответ, когда говорю, надо бы помочь там, помочь здесь. Говорят, да, мы не против, и деньги есть. Но не можем, закон не позволяет. Но надо сделать, чтобы позволял. Мы же понимаем, что в этом общество заинтересовано. Закон это для общества существует. В частности, законодательством пока не оговорено бюджетное финансирование Олимпийского комитета России. Полагаю, что такой подход законодательному урегулированию Олимпийского движения в Российской Федерации является неоправданным, пока, пока мы не имеем права поддерживать Олимпийский комитет. Коротко затрону еще ряд задач. Так нельзя забывать, что спорт высоких достижений – это большие усилия не только спортсменов и тренеров, но и ученых, технологов, врачей, других специалистов. В этой связи поддерживаю инициативу членов Совета о создании в его рамках специальной комиссии по координации научного и технологического обеспечения российского спорта. Считаю также, что в поле зрения Совета должны находиться меры по поддержке выдвижения города Сочи в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Сочи, конечно, могут и должны стать общенациональным и современным центром развития не только отдыха людей, но и спорта. Центром, рассчитанным на профессионалов и на всех желающих одновременно. И такая здравница в первую очередь нужна самим нам, всему российскому народу, без всякого преувеличения. У нас такого другого места э, с точки зрения климата, инфраструктуры развитой нету. Поэтому бороться за Сочи, как за олимпийскую столицу 2014 года. Конечно, нужно, но давайте прямо скажем, это не только борьба за Олимпийские игры, это борьба за развитие спорта и э, отдыха для российских граждан в стране, за развитие этого э, уникального для нашей страны места. Разумеется, надо также добиваться включения наших традиционных видов спорта в программу Олимпийских игр. И, наконец, проблемой продолжает оставаться финансовая поддержка самих спортсменов. За последние годы действительно увеличилось вложение средств на эти цели из-за региональных и местных бюджетов. Создан фонд поддержки олимпийцев. Считаю, что нужно продолжать и развивать эту традицию, не забывая при этом о ветеранах спорта и о тех, кто обеспечивает высокие достижения наших мастеров. Прежде всего, конечно, имею в виду спортсменов и э, имею в виду прежде всего, тренеров, специалистов, о которых я говорил, и просто учителях физкультуры. Это все, что я хотел бы сказать в начале. Я надеюсь, что дискуссия у нас будет активной и живой, и каждый из здесь присутствующих сегодня сможет высказать свою точку зрения на ту или другую проблему.